Здравствуйте, меня зовут Жигарева Ксения. Всем привет, меня зовут Бахадиров Шахлос. Мы из города орехово зуева представители клиники Новая, Новая медицина. медицина. Хотим сказать огромное спасибо, спасибо учебному центру Миагастон. за такой теплый прием и организацию. Отдельное огромное спасибо майстрам по Володском Виталию. Вот, да. А хотелось бы сказать, что курс был не скучный, были разобраны все вопросы, касающиеся э, практики врача-стоматолога. Вот, после посещения курса в конце появляется некая энергия, хочется работать, хочется строить планы лечения, и, естественно, от, отпали все вопросы, которые, которые долго меня мучили. Вот, спасибо. А еще мы получили некоторые секретные ключики к раскрытию психологии наших пациентов. Думаю, что теперь работа будет гораздо плодотворнее и легче.